Однажды ты встретишь женщину, которая сожжет тебя изнутри, влезет к тебе в душу и останется там жить. Твое сердце будет изнывать, тело вспыхивать, а душа тлеть. Тебе захочется быть рядом с ней, обнимать, ласкать, быть ее частью, а она будет причинять тебе боль, ломать, разрывать на части. Ты не сможешь уйти от нее или забыть, она будет преследовать тебя и во сне, и наяву. Ты будешь искать ее в толпе. Надеется, что придет, обнимет. Эмоции заполнят твою сущность. Ты перестанешь адекватно мыслить. Она станет для тебя раем и адом на земле. Твоей болью и твоей единственной любимой женщиной.